Дальше-то вон еще один пей. Ну, ну, ну вот, ребята, встретили мы тут его его папу. Его папу. Спасибо тебе, елочка. Мы ж тебе поблагодарили! И нас наградила она, посмотрите! Восхищаемся! О, какие! и маленькие, и большие, и вот видите, они начали пылить. Вот это белый налет, вот видите, вот белый налет. Это это вот спора уже. Из них делайте болтушку, выливаете на пень. Здесь у меня так сделал. На следующий год появляются у вас на пне опята, и вы увидели на пне опята. Все, и там собрали, и идете в лес как индикаторная палочка. И про колодец я вам уже рассказал. Ну вот, видите все полностью. Заселен он. Фотографии этого не покажет, а мы покажем вам. Вот такой вот, видите, образ. Вот все белое, все белое. Вот посмотрите. Вот эти вот это. Если вот это, она стирается. Это вот все пыль опятная. Давайте снизу посмотрим, как они выглядят. Вот это вот гименинофор нижняя часть. И они начинают пылить. Вот белый, видите, налет. Вот. И вот полностью, полностью пошло. Пошло в ту сторону полностью у нас видим ну и давайте вам к тому подойдем тоже пенек вот балан лежит тоже опята и тут но тут кто-то ходил кто ходил непонятно но тут другой типа пенков заселено а нет да другой похоже это летние опята давайте понюхаем ну юпочка-то есть да да пахнет вкусно юпочка есть все вот, это похоже на летние опёнки. Вот. а с этой стороны у нас получилось уже наш, наши. Это хорошо на икру. Ну, обычно определяется на икру, что берется. Давай подрежем сейчас. Оп. вот видите, у него все беленькое. Вот тут штучка, срез сам белый, Все четко. А когда уже перезревший, он начинает темнеть. Ну то вот учитываем. И два вида опёнка. Пить некуда вон видите ребята везде опята не пройти О! в траве в траве идешь идё, как вправо идем как как страусы танцы тут опять видите какие танцы танцы танцы ведьмин круг в траве у них дискотека Золотая антилопа! Спасибо тебе, девочка. Спасибо! И она все дарит и дарит нам! Ой, какая красивая! Ну вот так ничего не видно, да? Нагибаемся вот, хорошо, кто на корточках сидит, и смотрим, да? Оп! О, смотрите! О. Сейчас, сейчас, сейчас! О. И дальше! Ну давайте маленько порежем с вами их. Вот я нож канцелярский использую. Удобно убирается у него, не на колодце. В кармане в дом лежит все в обиходе, стоит всего 20 рублей. Вот, вот так вот.